Значит, регистрация здесь по мобильному телефону или же цифры, похожие на мобильный телефон. Пароль, повтор пароля. Ставим галочку. Здесь инвайт-код. Без инвайт-кода регистрация не пройдет. Нажимаете «Зарегистрироваться». Вход, естественно, по мобильному телефону и паролю. Попадаете в кабинет. Значит, минимальный депозит здесь от 5 криптомонет Трон Значит, депозит, вывод, реферальная ссылочка, команда, мобильное приложение, ну и выход. Ежедневное начисление 3%. Процент, друзья, небольшой, но зато сплатит ровно, стабильно и как бы на долгосрок скажем так я у меня пополнено здесь монеты я пополняла Но я еще хочу закинуть значит кликнула я депозит далее трансфер то базик и здесь дается qr код это кто с телефона и адрес Куда нужно перевести монеты? Минимум пять криптомонет. Tron. Я копирую вот этот адрес. Он не копируется. Скопировала. С него я поспешила с него вывести, но ничего страшного. Далее открываю трон линк. Кликаю вот сюда. Send. отправить. Я вот на этот адрес должна отправить свои монеты. Вставляю сюда адрес. Ой. Вставляю адрес. Обязательно нужно проверить. Далее кликаю «Next». Дальше. Сюда вставляю нужную сумму. Сколько нужно отправить – 5 монет. Далее. Отправить. Здесь ваш адрес. А это адрес получателя. На синюю вкладочку. Все. Проверяю. 5 монет. Вот. Монетки ушли. После чего нужно сделать. Что? Пополнение завершено. Рывшары комплект. Кликаю. Еще монетки не поступили. Нужно 5-10 минуток обождать. Не поступили. Монеты ждем. монеты не поступили далее ну ладно давайте пос... далее покажу вам потом вернемся на депозит я нажму комплект значит трейдинг сюда заходим и собираем как бы тоже криптомонеты. монеты далее возвращаюсь Депозит. Сейчас посмотрим, что у меня там. Все, видим, монетки мои поступили на баланс. Значит, давайте по вкладочкам. Депозит я вам показала. Вывод я сегодня уже сделала. Вывод. Сейчас я вам покажу. Вы вот те мои, вы вот 15 монет. Я выводила, сейчас еще покажу. Когда у вас здесь будет, вы пополнитесь. Раз в 24 часа у вас здесь будет сумма. Вы кликаете просто вот на это макс. И вот эта вот вся ваша сумма, она поступит тут вот сюда на баланс. Сюда вот, вот эти циферки вы стираете. Прописываете адрес кошелька. Здесь пароль. И кликаете «Вывод». Также есть промо-аккаунт. На промо-аккаунте можно выводить безлимитно. Здесь «Профит-лист». И вот они мои. Все монетки. Десятая, одиннадцатая. Вот они. Ой. Ну Как. Я уже вывела сегодня. Вот они мои монеты. Видим. Это у них. У меня сейчас время 10 часов 18 минут. А у них время 14-13. Видим, да? Вот они мои 15 монеток. Число 10-11. Майнер шикарный. Работает, платит. Все супер. Вкладочка шер Находится Реферальная ссылочка. Копируйте ссылочка. Автоматически копируется. Что еще здесь? Ну и все. Это мобильное приложение. Выход. Также. Майн баланс. Ну и здесь можно как бы почитать. Так. Следующий майнер я вот в режиме комната 3x профит также отличный друзья сайт регистрация на также мобильный телефон или цифры похожи на мобильный телефон пароль повтор пароля здесь security пароль я прописываю везде все один чтобы мне не путаться также не код капчу сюда прописываете ставите галочку нажимаете Тиган up и трикс профит попадаем в кабинет также минимальный депозит здесь 5 крипто монет tron 3 процента ежедневно здесь я пока еще не выводила также я хочу закинуть еще пять монет и тогда вывести уже всю сумму здесь. Я поспешила немножко. Также здесь есть трейдинг. Внизу в самом. И я захожу. Сюда нужно кликнуть. Как бы собрать монеты. Это типа вычислительная мощность. Есть инвест. Я сюда вот. Я закидывала депозит. 10 монет. А это вывод. Мои выводы. Так, вкладочка share. Также находится реферальная ссылочка. Кликаем. Ссылочка Она копируется. Заходим в мой кабинет. Здесь также команда. Профит лист. Трансферту базик. Новости. Это все можно подчитать. Я кликаю депозит. И вот здесь предоставлен адрес. Я копирую этот адрес. Иду в TronLink. И можно вот здесь внизу тоже акцент кликнуть. Вставляю адрес. Он у меня уже отображается, так как я отделала уже депозит. и кликаю далее прописываю 5 монет цент и все я сделала депозит также вот они мои пять монет я отправила и ниже не забываем кликать Рывшары комплект о том, что я отправила монетки. Монеты еще не поступили. Нужно немножечко подождать. Здесь язык русского языка, друзья, нету. Значит, здесь у нас команда. Также профит лист. Здесь такого ничего нету. Ну, вот этим, что я в трейдинге. Так, трансфер то базик можно менять с одного баланса на другой. Как видим, монетки мои уже поступили на баланс. Шер. Также реферальная ссылочка. Я вам показала новости. Также можно ознакомиться. Ну и все. И у меня на балансе стало 15 монет. Вывод. Это депозит. Это вывод. У меня на балансе 0.45 монет. Также если мы кликнем базик аккаунт. Есть промо-аккаунт. С промо-аккаунта также можно выводить. Значит, я стираю здесь. Ставлю 0.45. И бывает то, что точка здесь не ставится иногда. Значит, смотрите. Вы прописываете просто 0.45. Потом кликаете после нуля и уже ставите тогда точку. Сюда прописываем адрес, куда будем выводить в данный момент. Строн линка. Вот здесь посередине можно. Ну и на главной страничке. да Я копирую адрес. Вставляю. И сюда нужно прописать пароль. У меня здесь другой пароль. Я поставлю на паузу и пропишу пароль. Вставила пароль, нажимаю на зеленый вкладочку. Так, что мне тут написали? переводим на русский. Интересно. Сейчас я... Наверное, списались? Да нет. 0. Точка. 44. Попробуем. Так, сюда я прописываю. По... Роль. А сюда адрес. Все, монеты вывелись. Не 45 монет, на одну монетку меньше я прописала 0,44 этот майнер похож на трейкс House. и такие подобные вот майнера они очень хорошо работали и долгосрочно все монетки мои списались иду значит что у нас здесь профит лист Но здесь не отображается надо сейчас зайдем на кошелек и проверим и вот они мои монетки 0.44 вступили на баланс два майнера отличных работают платят потому я и пишу видео чтобы с вами поделиться вот. Ну, в принципе, на этом все. Не забывайте то, что это инвестиции. И какой бы ни был прекрасный майнер, это всегда риск. Всякое может случиться. Я такой же участник, как и все. И я рискую своими монетами. Ну, а вы же думайте сами. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч.